Как написать сценарий к вдохновляющему видео про вдохновение, когда вдохновения совершенно нет? Окей, давайте попробуем. Наверняка у вас бывали моменты, когда вы уже не впервые выполняете какую-то работу, которую вы любите, но чувствуете что-то вроде пустоты. То самое яркое чувство, которое вас заряжало и подталкивало когда-то, вдруг исчезло. Возможно это из-за плохой погоды, самочувствия, возможно строгих рамок, в которые вы себя загнали, все что угодно. А возможно просто потому, что вам не хватает вдохновения? Именно вдохновение – это и есть та самая искра мотивации, которая дает нам толчок к действиям, заряжает нас энергией, заставляет думать, что мы способны на большее и довести дело до конца. Все самые великие достижения, научные открытия, произведения искусства, великие победы и небольшие свершения начинались именно с этой маленькой искры. Принято считать, что вдохновение присуще только творческим людям. Но это совершенно не так. Не обязательно быть художником, музыкантом или танцором, не обязательно что-то создавать. Оно может выражаться в абсолютно разных формах, независимо от вашей профессии и того, чем вы занимаетесь. Одним июльским вечером, когда я отдыхал у родителей в 600 километрах от Москвы, я наткнулся на видео одного американского блогера, и с последней секундой того ролика я подумал, что хочу делать что-то похожее. И уже на следующий день... Я поехал в Москву, и мне не терпелось начать подготовку к открытию своего канала. И все, что тогда меня переполняло, это огромное чувство вдохновения. Я сразу решил, что не просто буду делать видео, когда у меня будет свободное время или настроение, а хочу подойти к этому серьезно и основательно. Со строгим расписанием, высоким качеством, проработанными сценариями и так далее. Но как известно, даже если твое хобби становится твоей работой с определенными правилами, важно, чтобы оно не превратилось в рутину. А для того, чтобы оно не превратилось в рутину, важно не потерять то самое чувство, которое тебя к этому привело. Могу признаться, что для меня камнем преткновения для потери вдохновения является отсутствие краткосрочных результатов, хотя я человек, который отдается работе полностью и могу работать очень долго и усердно. Но я понял, что для наилучшего результата мне важно как можно дольше чувствовать вдохновение. Я вдохновлен, когда я вижу финальный результат своей работы, например, когда я только что разместил видео на канале, когда слышу слова поддержки от своих родных и близких, когда читаю ваши комментарии. Все это очень сильно меня заряжает и мотивирует на то, чтобы продолжать делать больше и лучше, но в какой-то момент это чувство куда-то улетучивается, и вот я уже сижу над очередным сценарием к новому видео, и у меня в голове полная пустота. Я решил, что мне очень важно научиться возвращать это чувство, и для этого я хочу вспомнить в какие моменты я чувствую вдохновение? Без чего я точно не могу представить свою жизнь, так это без музыки. Каждый раз, когда я куда-то иду или еду, музыка всегда со мной. Я не знаю, как это работает, но когда я слушаю какой-то трек, у меня в голове возникают разные картинки и образы, и порой может прийти в голову интересная сцена для своего нового ролика. И самое необычное, я часто испытываю что-то вроде музыкального оргазма. Есть даже такое понятие, как фриссон. Это когда во время прослушивания музыки в какой-то определенный кульминационный момент по телу бегут мурашки. Ученые как-то связывают это с необычным строением коры головного мозга и говорят, что люди, которые способны испытывать подобное, характеризуются активным воображением и ценят разнообразие в жизни. Что ж, это реально про меня. Не могу назвать себя киноманом, но есть ряд фильмов, а в последнее время еще и сериалов, которые действительно вдохновили меня, особенно сейчас, когда я стал увлекаться созданием видеоконтента. Я достаточно далек от технической составляющей этой сферы, и, наверное, как и большинство начинающих, стараюсь просто копировать понравившиеся мне ракурсы, планы и цвет. Мой ну пока что главный пример для подражания ⁇ это невероятная жизнь Уолтера Мити. И не только из-за того, что я симпатизирую операторской работе, монтажу и цветовому решению этого фильма, а еще и потому, что это очень вдохновляющая история фантазии о человеке, который решил вырваться из клетки, в которую сам себя загнал и открылся для новых впечатлений. Это очень светлый, добрый, мотивирующий фильм с легкой ноткой грусти, что мне особенно импонирует. Еще один источник бесконечного вдохновения – это, конечно же, книги. Мне кажется, в последнее время люди все больше недооценивают это. По крайней мере, я ловлю себя на этой мысли, когда читаю. Для меня это как побег в альтернативную реальность. Художественная литература позволяет погрузиться в другой мир, посмотреть на другую жизнь глазами героев и спроецировать все это на свою собственную жизнь. И именно такие моменты вдохновляют меня. А еще нет ничего плохого и стыдного в том, чтобы читать книги про то, как добиться успеха и все такое. Про них еще говорят, что там много воды. Конечно, там нет никаких инструкций, ведь идеальных правил не существует, и для всех они совершенно разные. Но такие книги как раз с большой вероятностью могут дать там тот самый первый толчок и заряд вдохновения, который в дальнейшем, возможно, вырастет во что-то большее. Наверное, банально говорить о том, как важно правильно отдыхать, спать, питаться и заниматься спортом. Особенно сейчас, с наступлением зимы, подъем по утрам дается очень тяжело, а ведь так здорово просыпаться в хорошем настроении. Чтобы как-то с этим справиться, я достаточно давно выделил для себя несколько простых, но очень эффективных правил. Спать минимум 8 часов, на ночь оставлять микропроветривание, делать по утрам зарядку минимум 10 минут, заканчивать душ холодной водой и посещать бассейн три раза в неделю. Раньше я занимался тяжелой атлетикой, но в какой-то момент решил послушать свой организм и перешел на бассейн. Он позволяет мне держать себя в хорошей форме, расслабляет мышцы и в целом укрепляет тело. Главное всегда искать золотую середину, потому что вдохновение может прийти к нам перед сном и нам захочется работать всю ночь. В такие моменты лучше зафиксировать идею и отложить до следующего утра. Как я уже говорил в предыдущем видео, важно окружать себя правильными людьми, которые тебя вдохновляют и на которых ты хочешь быть похожим. Но также можно найти примеры для подражания или вдохновения среди тех людей, с которыми ты не знаком лично. И я сейчас не говорю о каких-то великих бизнесменах, актерах или прочих знаменитостях. Я говорю о более приземленных людях, с которых вам хотелось бы так или иначе брать пример. Например, перед тем, как открыть свой канал, я, конечно же, начал изучать своих будущих конкурентов. Хотя мне не совсем нравится слово «конкуренты», я все-таки считаю, что на YouTube все блогеры — это коллеги. Ведь нельзя заставить человека отписаться от одного блогера и подписаться вместо этого на другого. Ник Чернобаев, Вова Романченко, а также Лана — это те ребята, которые в той или иной степени вдохновили и вдохновляют меня продолжать идти дальше, улучшать свою работу и не сдаваться. Если вам интересна тема минимализма, продуктивности и вообще того, как стать лучшей версией себя, то каналы этих ребят точно вам понравятся, и вы найдете там много интересного. А возможно, даже кого-то они вдохновят начать свой блог. Конечно, очень тяжело пытаться догнать того, кто далеко впереди тебя, но, как известно, дорогу осилит идущий. Порой вдохновение подстерегает нас там, где его совершенно не ждешь. Новые места, новые события, новые люди, вообще все новое и непривычное всегда открывает нам новые эмоции и новые ощущения привык гулять по одному и тому же маршруту, завтра возьми и пойди в другую сторону. У меня самого есть одна забавная и странная особенность. Иногда я выбираю станцию метро на карте Москвы, на которой я еще ни разу не был, и еду гулять туда. Центр города это, конечно, очень красиво и круто, но с новым местом и новой картинкой может прийти новое вдохновение. Мне очень сложно назвать свою жизнь скучной и заурядной, и один из ее интересных фактов – это то, что я много лет занимался танцами и даже три года подрабатывал в Нижегородском театре «Комедия». Прошло очень много времени с тех пор, как я последний раз был в театре, и где-то год назад мы с подругой случайно попали на мюзикл «Анна Каренина» в московский театр «Оперетты». Я очень много слышал восторженных отзывов, и каждый раз, гуляя по Камергеру мимо этого театра, мне всегда завораживала их огромная яркая афиша. Я никогда не читал Анну Каринину, как многие знают, только Финал, но эту постановку сложно назвать просто мюзиклом. Это похоже на невероятный аттракцион, в котором ты сквозь потрясающую игру актеров, музыки, танцев, света и технологий проносишься по огромному количеству совершенно разных, но абсолютно восторженных эмоций. Я никогда ничего подобного не видел и абсолютно уверен, что это никого не сможет оставить равнодушным. Даже не столько сама история главной героини, сколько то, в каком формате ее нам преподнесли. Когда я готовил это видео, мне очень сильно захотелось разделить с вами те ощущения, которые остались у меня после просмотра. Напишите у меня в комментариях, что вас вдохновило или вдохновляет в последнее время. Я автору комментария, который понравится мне больше всего, я подарю два билета на мюзикл Анна Каренина. Найти вдохновение всегда поможет визуализация ваших целей. Отбросьте все лишнее, обдумайте свою мечту, представьте, как добиваетесь желаемого, какие эмоции вы испытываете при этом. Создайте перемены, которые так боялись совершить. Смените имидж или обновите интерьер. А почему бы и нет? Можно в конце концов приготовить ужин, который давно планировали, но все время откладывали. Учитесь видеть красоту в мелочах. Соберитесь с друзьями или наоборот уединитесь. И вдали от шума спросите себя, а что же я действительно хочу и что мне нужно? Задавайте себе вопросы и сами пытайтесь найти на них ответ. Ведь кто кроме нас самих знает, что нам действительно по-настоящему нужно? И не теряйте вдохновения.